Самой громкой новостью последних дней оказался развод Renault и АвтоВАЗа. Французы наверняка хотели бы отстраниться от российского рынка красиво, сохранив лицо прежде всего перед европейской общественностью. Но не похоже, чтобы российские партнеры стремились в этом помогать французам. Поэтому о еще не состоявшейся сделке мы знаем даже больше, чем могли бы. Согласитесь, продажа государственному институту НАМИ за 1 рубль даже без права распоряжения выглядит уж слишком формальной процедурой. Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров приоткрыл завесу тайны и над другими переговорами. По его словам, завод Hyundai в Санкт-Петербурге нарабатывает какой-то объем комплектующих. Что касается остальных брендов, то от них ждут ясности к лету. «Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю». А вот калининградский автотор умудрился наладить поставку комплектующих. Как и прежде, машинокомплекты отправляются океанским контейнеровозом из корейского Пусана до немецкого Бремерхафена, а оттуда, после перегрузки на судно поменьше, в Калининград. Вот только фрахт контейнеров подорожал в разы еще до санкций. А в новых условиях и подавно. По словам основателя автотора Владимира Щербакова, доставка одного контейнера сейчас обходится заводу в 20-25 тысяч долларов против половиной тысяч раньше. При этом в самой Корее впервые за 7 кварталов наметился спад автомобильного экспорта. Заводы страдают от нехватки микрочипов. В таких условиях ритмично снабжать Россию комплектующими, где каждый чип нужно еще проверить на подсанкционность, просто невозможно. Поэтому конвейер автотора замрет 1 мая, чтобы запуститься 23. го Для работников остановку оформит как корпоративный отпуск. Компания Solers Auto тоже объявляет корпоративный отпуск на 9 дней между майскими праздниками. В целом, с учетом всех выходных, завод Mazda во Владивостоке будет отдыхать с 30 апреля по 18 мая. Напомним, что эта площадка выпускает для российского рынка кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6. Похожий график установлен и для Ульяновского автозавода, который тоже входит в орбиту Solers'а. У вас не будет выпускать автомобили с 30 апреля по 15 мая, после чего конвейеры вновь заработают. И ровно в такие же даты, на первую половину мая, назначил себе отпуск тульский завод Хавелла.